Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот сегодня мы приехали в гости к Сергею Любаши. У них тоже есть в YouTube канал начинающий. Тоже занимается кролиководством. Приехали мы на своем Дереку. Муравьи. Привезли мы им небольшой такой подарок. Ну, как-то без его. Ну, нечто никого здесь дома нет. Бери, что хочу. Ворота открыты. О, котлованище. О, как знаете, как после бомбардировки, блин. Но ничего, там овчарка. Ты хороший пес. Хорош. Ну, сейчас посмотрим, кто дома есть. Друзья, приехали мы к хозяйщики, клюпке. Любаш, привет. Сереги нету, к сожалению. Поехал куда-то, но то не столь важно. Ну так, дай-ка зайду. Солнышко. Рассказывай, сколько у тебя тут есть кроликов, как вы содержите своих кроликов. Смотрю, есть два помещения. Что ты молчишь, солнышко хоть бы сказала привет? Привет, привет всем. Ну, у нас есть два помещения. Вольер на содержание кроликов. Что круче, вольере или помещение сразу? Помещение лучше, конечно, для кроликов для мамок. Для. Вот такие у нас вольеры для содержания на корм для больших выпадков, для отсадки молодежи стоп, стоп, стоп, что у нас солнышко здесь находится? здесь у нас мамки это сидит панон смешанный не знаю, не чистая девочка супер это чистая панонша у нас стоп, маленькая такая, ничего себе сколько килограммов? 4-5? ну килограмм, да она котная, не котная? она покрыта ага Самая спокойная ну, не, не доставай, не доставай, ну, не доставай, я же все достану, там. Вот, чистая девочка. Супер. А, друзья, сразу же, когда приезжаете к, к покупателю, обращайте на лапки, видите, чистенькая лапка. Соответственно, в клетках у них тоже постоянно чисто. Вот, то есть, если хотите наша. чистюлю взять, то берите у хороших продавцов. У нас все ручные, все спокойные Смотрю, клетки все двухъярусные Даже есть трехъярусные Для чего? Экономия помещения? Экономия места, да Это наши первые еще клетки, когда мы только начинали Все обожженные, вот, смотрю Да, мы их периодически обрабатываем Летом выносим, обжигаем ну, ну вот, друзья, с левой стороны мы наблюдаем, что две клеточки двухярусные стоят, это мамки, а вот здесь трехъярусная клетка, это уже у нас папки. Между прочим, я слышу какие-то звуки интересные. Да, Кто-то просто... там у нас случается. Господи. Это у нас кто на случке стерет? Это у нас чистая панона. сзади вот с этой стороны. Ага, супер, чистая, это Девочка вообще красота. я никогда не держу, мы забрасываем. Ага. Они у нас красота. Тут. Ух, какая-то здесь. Ну, конечно. И здесь тоже сидит мальчик панон. По улице, правда, бегал. И супер, серебристая панонша такая. Отлично. Поехали. Здесь у нас тоже сидят мальчики. Вот ну, ты не зайдешь. А, я так отсюда. А, снизу. А кто это? Что за мальчик? Это мальчик, это чистый бельгиец. Супер-супер. Уже тоже готов. Значит, можно ее купить. А, ну, пока. Пока нет, а здесь в загоне нет, тоже с Стоп, сразу же по этой клетке, так как она трехъярусная, смотрю, здесь у вас шифер. Да, шифер Как убирать, удобно, неудобно? Очень удобно. Не доставай, не доставай. А, здесь подпорка, подпорочку убрали, он опустился, убрали. Великолепно. Здесь вот такой я лоток. Я понял, лоток. Не доставай. Это уже хозяин пускай занимается. Так, что у нас в данном помещении еще есть? Есть еще у нас такая большая клетка, тоже первоначальная. О, это царь-клетка какая-то. У нас здесь сидят большие бельгийки. Одна на покрытии спряталась. А вот здесь одна еще сидит с малышом. Угу. Все малыша я вижу. Видишь? Так, смотрю, рейчатые полы. Да. Рейчатые полы. Тоже все. Бункерная просили. кормушка самодельная. Отлично. Все самодельное. Сенники. Сенники тоже деревянные. Отлично. Сена. Здесь вот такая мамка, супер мамка. Это чистая бельгийка, да. Так, вы же извините за освещение, друзья, потому что я не подготовлен, и у меня нету с собой там супер-пупер камеры. <с ну, <с вот такой малыш. Ничего себе, малыш. Надо уже отслеживать. Надо тебе подпипать это Красота. Ну да, для бельгийка. Ну, я думаю, размеры этой клетки где-то полтора метра, не меньше в длину. Ну, мы хотим ее разделить ага. на, на будущее. Ага. То есть такие большие, это именно для бельгиньек. Ага. Да, ну, что вот здесь у нас? Это, это мешаная девочка Тоже уже, наверное, осемененная Это мешаная бельгийка, нет, она не приходит В охоту пока ага. Смотрю, здесь вот есть запас для того, чтобы мало что И детки могли сюда забежать, ну, Такие еще и сами Сюда могут залазить за за за за да. за за То есть э увеличение пространства Для данного животного Животное Не хочет с нами беседовать Так, смотрю, в данном помещении Еще имеется кто Точнее не кто, а что, а волье Здесь три вольера, друзья, уже хозяйку там где-то оставил, без хозяйки. Здесь, говорит, никого нету. Они чистые. Вот там огромный сенник. Только что мне меня достала вот такую бункерную кормушку. Она самодельная. Хозяин молоток. Рукастый хлопец. А бы только не ленился. Вот так. Отсюда сделал уже, блин, сам. Я тогда такого не додумался. Это уже для большеватых, которые уже не страшно садить вместе. Здесь второй вольер. Сколько в размеривают? Длина метра два, наверное, да? Глубина. Да и метров метр тридцать метр пятьдесят ширина будет метр тридцать да все смотрю побелено все великолепно готовимся к акролу да, да, супер по Девя... деревянные полы бетонные стены хозяюшку это молодец ну что веди да, дальше у нас пойдем. и какая у нее красота есть пока она этого не видит я не знаю что это может на электропровод стали какой-то но друзья это супер просто я их сейчас подтринджу, Стоп буду. Элвис, Элвис вообще супер. Элвис линяет немножко. Ничего себе линяет, как у меня так все куры линяли. Мы находимся в другом помещении. Здесь я смотрю уже здесь более маточно по голове, да, любка? Да, здесь все мамочки сидят. Что это за отверстие? Что здесь такое? Что это? В общем, когда она в ожидании чуда не покрыта, она закрыта, Когда она собирается кролиться, мы вешаем такие вот, снимаем, достаем. Вот, достали. Ага. И вот стоят ящики. Мы их сюда вешаем и супер. здесь она кролится. Супер-супер-супер. Очень удобно. Блин, сено хоть сам вешаю просто, мы его наподстил. Блин, уже богатее. Так. Вот это, то есть, должна вот-вот все окей быть? Да, она покрыта. То есть, мы уже повесили, чтобы не профукать, как говорится. И все, она там будет... Тут ящик, блин, хоть сам живет. Потом подстелим. Вот здесь она будет кролиться. И здесь. Доступ легко, есть, легко почистить. Планечко, да, легко чтобы почистить. Она их не вытаскивала. Ну да, супер. Оттуда. Супер-супер. Получается в данных клетках с правой стороны то же самое. Здесь мы, если что, открываем, свешаем, Вешаем и все вешаем. то же самое. Да, это да это они даже, смотрю, подписаны. Здесь вот 12 клеточка, здесь 13 -я. О, да, даже не надо спрашивать. 13 мамок. Ну О, так, супер, и плюс две в загоне сидят. Смотрю, здесь тоже такой лоток интересный сделан. Это кормушка такая, да? Вау! Это О, кто там так? Это у нас Муся. Сейчас покажу. Не сюда, Пуська. Только не повторяю. Вау! Вот это Муся. Вот это наша Муська. Это чистый Супер. барашек. Надо, Супер. правда, когтики подрезать ей. Супер. Спокойная девочка, но любит тупотеть. А, это девочка? Это... Ну, чуешь. Супер тише. девочка. Это девочка. Супер красавица. Все, не мучай ее солнышко, все прячь. Блин, так тебе ж только не и это. А вот это что за красота такая? Не доставай, не доставай. Я покажу, как она целуется. Вау. Это сяму. Она приехала из мозыря. Иди Она меня будет бояться. Она целуется со мной. Иди сюда. Сямука. Сяму. Иди ко мне. Боится. Иди ко мне. Будем целоваться, мы с ней фотографируемся, мы с ней целуемся, да? Ну да, огромнейшее, огромнейшее животное. Кролик да. супер. У Очень него барашка. уши, посмотрите, какие. Ты вот такой... так уже бельеец, а вот так уже баран. Это чи чистая барашка тоже. Супер. Ну тоже когтики не, не обрезали. Ну я не вижу эти когтики, честно. Супер. Девочка такая. Так что, друзья, если кому нужно будут барашки, телефон будет в описании. Звоните, договаривайтесь. И, ну и, конечно же, покупайте, друзья. Пока там нам кого-то достают, мы кого-то тут посмотрим. Заяц. Заяц. Чисто а ваш... это что за шоколадный заяц такой, а? Это Чарли. Чарли. Чарли, девочка наша. Чарли тоже. супер. Видишь, с короной. Супер. Да? Точно Чарли. баран. Посмотрите, вот так и сбоку я сделаю. Вот так. Где-то. О. Баран супер. Это Время. Классные кролики. Это тоже мамка. Это тоже мамка. Блин, да. вот это мамка. Вот у мамка, так мамка. Но она такая плоховатая мамка. Так, смотрю, все кролы проходят в таких больших клетках. А для чего-то даже у нас у вас точнее имеются вольеры. Вольеры, когда детки. Уже так мы же покажешь, там подражаешь. будешь рассказывать. Да, сейчас покажу. Мы потом их отсаживаем. То есть здесь родили, посидели там энное количество времени. Да, месяц, если место позволяет, можно там чуть больше. Потом мы берем, допустим, от этой девочки, от этой угу. девочки. Если они отличаются, нет, так помечаем угу. ушки. И можем два выводка в один загон. Угу. Как Покажи так. загоны. Да, сейчас. Сколько здесь его загонов тебе? Здесь загонов шесть. Шесть загонов. Да, ну на данный момент молодняк мы весь раз продали. Поэтому у нас занято только два загона. Покажи. Опа! Супер! Здесь сидит Панон и Бельгийка. воу воу во Так, это Бельгийка у нас такая да, красоту. Так. А вот там Панон. А Панона, посмотрите, какие глазки. Он белый, а глазки у него черные. Оп-оп-оп-оп. Видно глазки, нет? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас посмотрим. Что за... О, точно, я увидел. То есть у белых колей обычно как красные угу. глаза, а у этого черные. А у этого черные. Э, и у девочки той серой, что ты снимал, вот угу. в втором сарае, пепельные такой. У нее тоже такие были детки с черными глазами. Угу. Сколько примерно размер у тебя получается? Вот от крайней стены здесь до туда. Метра полтора не меньше, наверное? Метра полтора будет, да. И ширина метр метр двадцать может чуть меньше вот хозяин вот где хозяин, а? хозяин на рыбу поехал а рыба рыба рыбалка ловить. щука точно сезон же да. ну вот замечательные такие вот загоны я такой сверху если можно любкой такой да. сделаю да вот я они взял, отсеки не ну а вон полынка точно здесь крыша здесь такие вот отсеки бетонная стена промыкающая бетонная здесь окна и здесь окна так. Чтобы летом с двух сторон. Все. Здесь чтоб не капало от... От... на голову. Ага. отлив сделан отлив полностью. От... Утепленное смотрю. Ишь. Петя! Закрывай солнышко, закрывай а тоже. Сейчас это Петя. Там, окна все открывающиеся. Стоп. Я покажу вот это большое щекно. Вот. Это чтобы света было им больше. Угу. Супер. То есть сделано уже по уму. Там уключатель, да, бабочки, завесы. Не то, что запасает. у меня все. Здесь сидят барашки. Так, так, посмотрим. Аккуратненько. Вау, красота какая! Друзья, давайте посмотрим. Оп, вот и такой маленький. Ну ничего себе маленький, на же 4. А мы его сделаем вот так же Опа! Попались зайцы. А, что-то ушко поднял. Попался. Тоже бункерная кормушка, смотрю. Ну, сейчас ушастик уже насыпишь. Здесь уже окошко такое замечательное. Отличный вольер то так. есть для содержания больших выводков молодняка очень да. удобно. Угу. Забросил и забыл. И кормить хорошо. И, и, чистить, удобно, и чистить удобно, значит. Да. То есть зашел, хоть чем хочешь, хоть ногой вычислил. Да, да, да. Так, ну, друзья, да. вы продаете кроликов? Конечно, продаем. К вам можно будет звонить Мы и спрашивать звоните, по поводу кроликов. Пишите. Какие породы ты содержишь вместе с Сергеем? Значит, у нас есть барашки. Раз. Раз чистые бельгийцы, два чистые паноны, три и мешанные, помесь. Да, помесь. Друзья, а если так? куры. Куры сейчас вам покажу. Друзья, куры. друзья. Э, если кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, звоните э, Сергею Рюбаше, договаривайтесь по поводу кроликов. Кролики у них супер. По поводу содержания, Если что-то, они, я уверен, вам ответят на комментарии под данным роликом. То есть размеры кормушек, маточников, вольеров. Э, хозяина нету, Ну ничего, мы его заставим ответить все это в комментариях. Спасибо, что выпустили меня сюда Не каждый хозяин пускает во двор Так что, друзья, ставим лайки Звоним и покупаем Друзья, напоследок, думаю, покажу Какие есть куры Вот такая красота Как в той песне а Какая красота Такое чувство, что они все под электрошоком побыли. Пока Любка не она Сказала Опа. Все, друзья Она говорит, что цыплятки есть Сейчас по сбегаем, посмотрим цыплят. Друзья, в кочегарке сидят вот такие кашатули. Ну, На улице холодно. Вывод 11 октября. 11 октя октября. Третий ну раз весны она высидела. Вот такая курица. Ну, покажи нам личка. Ну ладно, личико не будет. Друзья, пускай у них все будет хорошо. Смотри, доломатился. Они вырастут. И правда доломатился. И лохмахты уже. Ну да, уже. Все, друзья, подписывайтесь на канал, звоните, хозяйки, вот может цыплятку кому нужно? Может, надо, Да. да так что звоните, пишите, комментируйте. Всем пока.